Добрый вечер. В эфире Новости в студии Аина Исакова и в начале коротко о главном. Государственный визит председателя КНС и Дзимпиня стал весьма плодотворным. По итогам переговоров подписано 19 двусторонних документов, направленных на дальнейшее углубление партнерства. В столице состоялся бизнес-форум Кыргызстан-Китай. Здесь состоялось подписание 24 документов почти на 7,5 миллиардов долларов. В Кыргызстан для участия в очередном заседании Совета ШОС прибывают главы государств, участниц организации. Создана депутатская комиссия по снятию неприкосновенности с экс-президента. Государственный визит председателя КНР Си Диньпинна стал весьма плодотворным и уже является яркой исторической вехой в кыргызско-китайских отношениях. Завершились все запланированные встречи президента Сурумбая Джимбекова с председателем КНР в рамках его госвизита. По итогам переговоров глав государств состоялось подписание ряда двусторонних документов, направленных на дальнейшее углубление сотрудничества между странами. На сегодняшний день в нашей республике при поддержке КНР реализуются масштабные проекты – направленные на развитие страны. По мнению Сорумбая Джеймбекова, сегодня стороны принимают историческое решение, поднимают отношения на качественно новый этап двустороннего стратегического партнерства. В свою очередь Сидинпинь отметил, что в Кыргызстане произошли большие изменения в лучшую сторону. И по мнению главы КНР, особенно это произошло, после вступления в должность президента Сорумбая Джеймбекова. Китайский лидер выразил готовность планировать многоплановое сотрудничество наших государств, которое выведет наши отношения на новый уровень, основанный на уважении, равенстве и взаимной выгоде. С подробностями наш корреспондент Мадина Низамова. Государственный визит председателя сит Цзиньпиня является ничем иным, как визитом дружбы. Ведь Китай позиционирует Кыргызстан как доброго соседа и стратегического партнера. Такая же позиция и у нашей страны по отношению к Поднебесной. Несмотря на то, что кыргызско-китайское сотрудничество на сегодняшний день находится на пике развития, между нами еще достаточно сфер, где можно успешно реализовывать совместные проекты. Планируется, что сегодня по итогам госвизита будет подписано два десятка документов. you сотрудничество между нашими странами находится на самом высоком уровне за всю историю взаимоотношений. Дипломатические отношения Кыргызстана и Китая установили 5 января 1992 года. За эти годы было принято более 200 различных официальных документов. В числе основных – совместная декларация об установлении всестороннего стратегического партнерства, которую Сорунбай Джейнбеков и Сидзинпин подписали в июне прошлого года, во время государственного визита нашего президента. По завершении марша военнослужащих Национальной гвардии Сорунбай Джейнбеков приглашает сид в Конгресс-холл. Проходит официальная церемония фотографирования, после чего главы государств и члены делегации направляются на заседание в расширенном составе. Основная цель данного визита – сверить часы и определить шаги дальнейшего сотрудничества. Я рад, тому, что в течение лишь одного года мы встречаемся уже третий раз.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 В свою очередь, председатель Поднебесной отметил, что с момента его последнего визита в Кыргызстан в нашей стране произошли значительные перемены. По мнению китайского лидера, со вступлением Сорунбая Джейнбекова в должность президента были разработаны долгосрочные планы, с реализацией которых уже виден серьезный прогресс во многих отраслях жизнедеятельности республики. Прошло шесть лет с тех пор, как я побывал в Кыргызстане. За это время в вашей стране произошли изменения в лучшую сторону. После вашего вступления в должность были разработаны стратегические документы в области экономического развития, улучшения благосостояния народа в сфере борьбы с коррупцией. Успехи на лицо. Как добрый сосед и всесторонний стратегический партнер, мы искренне рады за вас. Сегодня мы надеемся спланировать новые цели и задачи для нашего многопланного сотрудничества. Таким образом, поднять партнерство на новый уровень. У Кыргызстана и Китая в политической сфере нет открытых вопросов и проблем. Сорун еще раз напомнил о позиции нашей страны по тайваньскому процессу, а также о приоритетах в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. По словам президента, Кыргызстан всегда будет следовать нормам и принципам тех соглашений, которые приняли наши страны.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 определить дальнейшие шаги, практические механизмы нашего сотрудничества. Мы усиленно работаем над обеспечением безопасности иностранных, в том числе китайских инвестиций в нашу страну. Сегодня проходит приуроченный к вашему государственному визиту бизнес форум с участием представителей деловых кругов двух стран. Как мне сообщили, готовится солидный пакет документов к подписанию. Это свидетельствует о твердых намерениях обеих сторон укреплять инвестиционные связи. Как и предполагалось, переговоры Сорунбая Джейнбекова и Си Цзиньпиня завершились подписанием солидного пакета документов. Главы государств приняли совместную декларацию об углублении отношений всестороннего стратегического партнерства между Кыргызстаном и Китаем. Сегодня было подписано сразу несколько документов по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства. Кыргызстан будет экспортировать в Китай молочную продукцию, мед, черешню и пшеничную муку. До 2021 года между Минсельхозами стран разработан план сотрудничества. Но это лишь малая часть того, что планируется осуществлять нашими республиками в данной сфере. Китай весьма заинтересован в продукции Кыргызстана, заявил Си Цзиньпинь. Китай готов импортировать больше зеленой и высококачественной продукции из Кыргызстана. Мы приветствуем кыргызскую сторону принять активное участие в китайских экспо. Китай также готов оказать поддержку Кыргызстана в экономическом развитии и реализации совместных проектов. Мы условились активизировать экономические, региональные, культурные связи с тем, чтобы заложить прочную основу укрепления дружбы. Новый этап сотрудничества главы государств видят в рамках проекта «Один пояс, один путь». По прогнозам экономистов, для Кыргызстана это широкие инфраструктурные возможности и приток больших инвестиций. На сегодняшний день китайский потенциал практически не ограничен. А у Кыргызстана имеются хорошие условия для реализации многих конкретных проектов, о чем особо подчеркнул Сорон Байджиенбеков. Мы заинтересованы развивать взаимную торговлю и продвигать совместные инвестиционные проекты. Торгово-экономическому сотрудничеству будет способствовать сопряжение нашей страновой стратегии развития с вашей инициативой «Один пояс, один путь». Предлагаю создать мест государственную рабочую группу по разработке дорожной карты по продвижению ключевых проектов в рамках вашей идеи. Реализация совместно с китайской страной проектов имеет важное социальное значение для населения нашей страны. При вашей личной поддержке и помощи правительства Китайской Народной Республики в Кыргызстане реализуются проекты в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства, ирригации и чрезвычайных ситуаций. Кыргызстан может производить и экспортировать некологические чистые виды продукции уверен, они будут пользоваться большим спросом на китайском рынке. Напомним, что ранее Сорунбай Джейнбеков и Си Цзиньпинь договорились о выделении Китаем грантовой помощи на 600 миллионов юаней. Данный проект начнет свою реализацию в ближайшее время. В рамках текущего государственного визита основное внимание главы государств уделили проектам, имеющим большую социальную значимость. Были подписаны документы по реализации второй фазы развития улично-дорожной сети Бишкека и о подготовке ТЭО-проекта «Доступ к чистой питьевой воде».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 Железные дороги Китая, Кыргызстан, Узбекистан, строительство дорог в городах, городах Бишкек, Уош, создание в Кыргызстане многопрофильного агропромышленного парка. Сегодня по цифровизации нашей страны тоже мы получили ответ, и по итогам переговоров подписан солидный пакет документов, относящих к агропромышленной отрасли, сектору безопасности чрезвычайным ситуациям, а также к экспорту серхопродукции из Кыргызстана в Китай. Заключены соглашения об инвестиционном сотрудничестве и об установлении побратимских связей между городами, областями и провинциями двух стран. В целом по итогам госвизита Сидзинпиня было подписано 18 документов во всех сферах, представляющих взаимный интерес наших республик. За выдающийся вклад в укрепление всестороннего стратегического партнерства Сорунбай Джинбеков вручил Сидзинпиню самую высокую государственную награду ⁇ Орден Манаса первой степени. Для меня большая честь вручить вам высшую государственную награду Кыргызской республики Орден Манас первой степени. Он олицетворяет собой символы жизни неба, воду и солнца. И носит имя нашего великого героя, который объединил кыргызов. Вы внесли огромный личный вклад в укрепление и развитие всестороннего стратегического партнерства. Большое спасибо вам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 За прошедшие годы наши отношения выдержали испытания международной обстановкой и стали эталоном межгосударственного партнерства. На новом историческом старте мы будем укреплять наше политическое доверие и взаимовыгодное сотрудничество. Сегодня президент вручил мне почетный орден, и это в целом показывает глубокую симпатию и дружественное отношение кыргызского народа к китайскому. Я очень дорожу этим и готов с господином Джимбековым рука об руку прилагать усилия по продвижению кыргызско-китайского всестороннего стратегического сотрудничества на благо наших народов. На сегодняшний день Китай является всесторонним стратегическим партнером для нашей страны. По итогам последних трех лет, Поднебесная уверенно занимает лидирующее место по товарообороту и привлечению инвестиций в Кыргызстан. В прошлом году КНР инвестировала в нашу экономику 245 миллионов долларов США, а товарооборот достиг 2 миллиардов долларов. Совместное заявление Сорунбая Джейнбекова и Си Цзиньпиня подтверждает, что на сегодняшний день в кыргызско-китайских отношениях произошел очередной прорыв по всем направлениям сотрудничества. Уже завтра, 14 июня, президент Сорунбай Джейнбеков будет встречать под этим солидным мраморным шатром высокопоставленных гостей саммита Шанхайской организации сотрудничества. Для Кыргызстана это важное политическое событие года, ведь по правилам ШОС председательство в организации передается странам поочередно. Это получается, что для каждой страны участницы раз в 8 лет. В рамках своего председательства в организации Кыргызстан работал над усилением международного авторитета ШОС, на укрепление сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков, а также на углубление экономических и культурно-гуманитарных связей между странами Шанхайской организации сотрудничества. Мадина Низамова, Чингисток Турбекулу, Кайнар Ормонов, ЛТР, Бишкек. В столице состоялся бизнес-форум Кыргызстан-Китай. В торжественном открытии приняла участие более 300 участников, в их числе представители ведущих холдингов и корпораций Китая в сфере промышленности, строительства, горной добычи и сельского хозяйства. Как было отмечено в ходе форума, данная площадка направлена на укрепление торгово-экономических отношений, а также для налаживания контактов с китайскими инвестициями, учреждениями. Необходимо отметить, что по итогам бизнес-форума был подписан ряд документов с китайской стороной на сумму более 7 миллиардов долларов. Куда будут направлены инвестиции и когда начнется реализация подписанных соглашений, расскажет Айтол Пуева. Здесь проходит бизнес-форум Кыргызстан-Китай. Данное мероприятие собрало на своей площадке представителей ведущих холдингов и корпораций Китая в сфере промышленности, строительства, горной добычи и сельского хозяйства. Мероприятие открыл первый вице-премьер-министр Куатбек Боронов. По его словам, отношения с Китаем на сегодняшний день вышли на новый уровень, и наблюдается активное взаимодействие как на уровне правительства, так и между бизнес-кругами. Проведение китайской бизнес играет ключевую роль для расширения перед сфере и инвестиций. Говоря о подводе в сотрудничестве, объемом поступления предместных иностранных инвестиций в СССР за 2018 год составил 338,99 тысячи долларов США. Хотел бы выразить надежду что итоги пленарного заседания внесут вклад в укрепление взаимного сотрудничества и дадут толчок делу экономического развития и прогрессу обоих стран. Около ста представителей бизнес-холдингов и крупных предпринимательских корпораций приехали в Кыргызстан с твердым намерением подписания двусторонних соглашений с предпринимателями нашей страны. Один из представителей китайской компании сегодня подписал соглашение с Кыргызским строительным холдингом. Мы подписали с кыргызской компанией три соглашения. Первое – это строительство высокотехнологичного дома. Второе – это создание страховой компании. И третье – строительство логистического центра. Я думаю, это очень выгодный бизнес-проект и надеюсь, что он будет успешен. Сейчас мы подписали соглашение. В скором времени, после обязательных проверок, мы начнем реализацию наших бизнес-соглашений. Данное соглашение о сотрудничестве получила кыргызская строительная компания «Нуркурулуш». Объем инвестиций китайской компании составил более 300 миллионов долларов. Хотим строить. 22-этажные, многоэтажные дома, 150 тысяч квадратных метров, целый квартал. Этот квартал мы хотим назвать «Новый век» и безопасный квартал должен быть. 280 миллионов долларов строительства логистического центра. Там и производствуют и заводы, фабрики, и склады, перевозки. Целый логистический комплекс хотим строить. Для этой цели выделено правительством 200 гектаров земельные участки вчера мы ездили от Баши. в принципе нашим инвесторам это место понравился. До конца месяца нам хотят дать техники экономические расчеты. после этого тоже процесс согласования государственными органами в дальнейшем будем строить. На прошедшем бизнес-форуме было подписано более 25 соглашений. Документы в основном заключены в отраслях горнодобывающей промышленности, строительства и образования. Соглашения о сотрудничестве были подписаны и Министерством сельского хозяйства. Как было отмечено Эркембеком Чудуевым, подписанные меморандумы будут способствовать повышению экспортного потенциала нашей страны. Мы подписали меморандум на 260 миллионов долларов. Это строительство органоминеральных заводов органоминеральных удобрений в области, на Укадском районе. Второе, это э, по цифровизации. Китайская компания сегодня готова вложить э, 150 миллионов долларов по цифровизации сельского хозяйства республики. Третье, это строительство молочной товарной фермы и завода по э, моло, молочной продукции в Диалабадской области Сузарского района. Это на 60 миллионов долларов. И строительство логического центра в районе Чуйской области на 40 миллионов долларов. Кроме этого, в рамках госвизита было подписано 4 документа. Это повысит экспортный потенциал Кыргызстана. Мы сегодня можем экспортировать пшеничную муку. Это впервые в Китайской народной республике. Мы можем экспортировать после подписания да, э, протокола молочной продукции, в том числе э, сухого молока, сырность наших продукции Представители Китая отметили, что сотрудничество с Кыргызстаном в сфере сельского хозяйства имеет большие перспективы развития. На сегодняшний день Кыргызстан выпускает экологически чистые продукты, такие как мед, орех и многое другое. Для нас это очень интересно, отметили китайские бизнесмены. Кроме того, они подчеркнули, что строительство и логистических центров имеет большой шанс стать самым прибыльным бизнес-проектом. Сегодня мы подписали контракт по строительству сельскохозяйственного промышленного парка по переработке сельхозпродукции. Примерная сумма вложений составляет полмиллиарда долларов. Переговоры с кыргызской стороной мы проводили достаточно долгое время. Сейчас идет подготовка ТЭО. В скором времени начнется строительство. Еще одна представительница китайской компании из провинции Гуандун специально приехала в Кыргызстан для проведения самой крупной кантонской ярмарки в Кыргызстане, где будет представлена высококачественная строительная техника. Кроме того, как она отметила, заключенные соглашения на форуме откроют путь для привлечения представителей предприятий из Китая. В провинции Гуандун есть огромное число заводов. Надеемся, что представители 10% этих предприятий смогут приехать в Кыргызстан для строительства индустриального парка. Сегодня город Хошань провинции Гуандун подписал соглашение о городах-побратимах. Также надеемся, что подписание принесет плодотворные результаты.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 Сегодня в этом логистическом центре принимают сельхозпродукцию у фермеров не только из Ошской, но также Джалалабадской и Баткенской областей. Урожай идет на экспорт в Китай и страны ИАС. Также планируют поставки в Европу. Майра Мурзакулова, Турсон Омаров, Бекжан Распаюлу, ЛТР Ошская область. Бишкек Азиз Суракматов и директор управления по делам международного экономического сотрудничества при Министерстве коммерции Китая Ли Сяобин обсудили вопросы реализации имеющихся грантовых проектов в сфере дорожного строительства в Бишкеке. Отмечается, что муниципалитетом проведена подготовительная работа по реализации второй фазы проекта развития уличной дорожной сети Бишкека. Проект протокола согласован с китайской стороной. Подробнее об этом мы поговорим с вице-мэром столицы по вопросам градостроительства и муниципальной собственности Уламбеком Азагаливым. Здравствуйте, Уламбек Шайлубекович. Здравствуйте. Расскажите подробнее о прошедшей встрече, и каких результатов удалось достичь по ее итогам. Состоялась встреча между мэром города Бишкеком Сурахматом Азисом Ильбековичем и представителем Министерства коммерции Китайской Народной Республики по рассмотрению протокола по реализации второй фазы развития уличной и дорожной сети. Сегодня, 13 сентября, в резиденции Хрысской Республики с участием президентов двух стран подписывается именно протокол реализации второй фазы. Данный протокол подписывает мэр города Бишкек Сурахматов Азиз Имельбекович и министр коммерции. Какие работы предусматривает вторая фаза проекта и какова сумма предоставляемого гранта? Вторая фаза развития уличной дорожной сети подразумевает строительство и ремонт. 60 дорог общей протяженностью более 70 километров. На сегодняшний день по второй фазе подготовлена проектно-сметная документация, которая прошла согласование Бишке глав архитектуры, получила экспертизу в Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и получено разрешение в Бишке глав архитектуры. На какой стадии на сегодняшний день находится первая фаза проекта и остались ли еще незавершенные работы? По реализации первой фазы развития уличной дорожной сети у нас было предусмотрено 478 миллионов еоней. Это строительство 49 улиц города Бишкек. На сегодняшний момент из 49 улиц на сегодняшний момент выполнены работы по 46 дорогам. И у нас завершаются работы по трем улицам. В настоящее время работы по трем улицам ведутся. И мы думаем, что к сентябрю-октябрю месяца этого года мы эти работы завершим. Благодарим за ваши полные и компетентные ответы. Мы продолжаем выпуск. Сегодня в столице состоялось 12 заседание Молодежного совета ШОС. На заседании принял участие генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов, а также представители Молодежного совета России, Пакистана, Китая, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Активная молодежь Шанхайской организации сотрудничества рассмотрела вопросы сотрудничества в рамках ШОС, а также выявление ключевых направлений дальнейшего развития и составления планов на 2019-2020 год годы. А тебе кизы продолжит. Пакистан является шестым по численности населения в мире с населением более 1 миллиарда жителей. Специалисты из этой страны отмечают, что большую часть республики составляют именно представители молодого поколения. На сегодняшний день в Кыргызстане в высших учебных заведениях обучаются тысячи студентов из Пакистана. Сегодня Исламская республика решила войти в состав Молодежного совета ШОС для того, чтобы укрепить сотрудничество и совместно решить проблемы, касающиеся молодежи. Как вы знаете, в вашей стране очень много студентов из Пакистана, но они также обучаются во всех странах мира. Поэтому вхождение нашей страны в Молодежный совет ШОС будет ключевым инструментом для того, чтобы вовлечь студентов в общую государственную политику Пакистана, в том, чтобы еще больше укрепить мост сотрудничества между нашими государствами. Сегодня на заседании Молодежного Совета ШОС были обсуждены самые острые проблемы, касающиеся молодежи, а также предложен ряд предложений по расширению сотрудничества в самых разных сферах. К примеру, представители из Узбекистана предложили создать молодежный туризм в странах ШОС. Молодежный туризм на сегодняшний день, я думаю, что надо развивать сначала организованно в рамках таких организаций, проводить различные форумы, приглашать молодежь в наших стран которые в будущем будут своего рода рекламой для наших стран, для Узбекистана. Представителями Молодежного совета ШОС была отмечена важность развития страны при активной поддержке молодых предпринимателей. Основной акцент участники заседания сделали на развитии образования молодежи, а также поддержки в начинаниях в бизнесе. Это уникальная для нас возможность решить ряд задач и укрепить сотрудничество молодежного направления. На 12-м заседании мы дадим отчет по всей работе, которая была сделана в 2018 году. А самое главное, я надеюсь, представителями молодежных советов решим актуальные проблемы, встречающиеся среди молодежи. В первую очередь это их безопасность, гуманитарная, а также моральная помощь, развитие их потенциала и поддержка в бизнес-сфере. За последние 10 лет Молодежный совет ШОС сделал большой вклад в развитие молодежи наших стран в самых разных направлениях, начиная от поддерживания здорового образа жизни, заканчивая организацией занятости. Среди наших новых инициатив мы рассчитываем сегодня во второй половине дня обсудить создание на пространстве ШОС бизнес-инкубаторов, развитие предпринимательской среды. В этот раз по указанию глав государств мы обсудим такие вопросы, как содействие молодежному предпринимательству, развитию молодежи и многому другому. Я уверена, что уже на следующем заседании мы будем с гордостью обсуждать наши достижения. Лидеры государств убеждены, что молодежь, объединенная шанхайским духом, олицетворяющая взаимное доверие, взаимную выгоду, равноправие, стремление к совместному развитию, а самое главное – уважение к многообразию культур, способна дать отпор деструктивным силам, а также станет мощной преградой на пути распространения экстремизма и терроризма. Главы государств-членов ШОС убеждены, что будущее развития всего ареала ШОС зависит от участия молодежи в принятии ответственных политических решений. Сейчас наблюдается реальный рост молодежной активности во многих сферах деятельности ШОС. Отметим, что в двенадцатом заседании Молодежного совета приняли участие представители Молодежного совета Пакистана, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, а также России. Каждый из них по окончанию встречи был уверен в том, что с помощью молодежи страны будут сотрудничать. И большая дружная команда ШОС постепенно будет решать все существующие проблемы. Бишкек. Кыргызстан и Китай развивают сотрудничество во всех сферах, в том числе и гуманитарных. И одним из важнейших направлений взаимной работы в последнее время становится история. Свидетельством тому стало обнародование, найденное в исторических архивах КНР в древних китайских летописях, информации о Кыргызах. Договоренность о совместном изучении документов была достигнута главами двух государств в июне прошлого года. А на сегодняшний день кыргызско-китайские ученые и историки ведут совместную работу по исследованию истории. Подробнее о материале Гузада Чубаковой. Укрепление кыргызско-китайских отношений с каждым разом усиливается. Тому свидетельство сегодняшний плодотворный для двух стран государственный визит председателя КНР Си Цзиньпиня. Отметим, это своего рода ответный визит. Ведь лидера Поднебесной в Кыргызстан пригласил Сорунбай Джейнбеков в июне прошлого года, когда пребывал в Китае с государственным визитом. Как раз таки во время этой поездки сторонами была поддержана идея по проведению исследований по истории и выражена готовность создать необходимые условия по изучению документов в архивах музея в библиотеках Китая, касающихся истории Кыргызстана. Идея не осталась нереализованной. Так, в январе текущего года в рамках поездки председателя фонда Мурас, К.Я. Самулбакасумова в Китай, прошла встреча с директором исторического исследовательского института КНР, профессором Бу Анчунь, в ходе которой было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве. Во время поездки в Китай я узнал очень много интересного. Например, историки Китая, которые изучали архивные материалы. Оказывается, очень много сталкивались с историческим именем Кыргыз, но не придавали этому значения. Специально на Всемирные игры кочевников я пригласил их к нам в гости. После приезда в Кыргызстан они очень заинтересовались сотрудничеством. А поддержка нашего президента стала для китайских историков очень значимой. Именно это стало хорошим толчком для реализации подписанного договора. Хочу отметить, что подписание такого рода документов в серии истории сотрудничества с Китаем. Проходит впервые в истории Кыргызстана, и это очень важно. Важность вопроса совместного изучения китайских летописей, касающихся кыргызской истории, обсудил с учеными из КНР и Соренбай Джейнбеков уже в апреле текущего года, когда пребывал в Пекине с рабочим визитом. Тогда историками было отмечено, что ведется работа по изучению архивов стран Европы, в документах которых обнаружены упоминания о кыргызах и архивах КНР. В свою очередь президент подчеркнул, что изучать и сохранять историю – обязанность государства и ученых. Совместная работа весьма плодотворна. Буквально недавно в результате исследований китайских летописей и архивных документов учеными двух стран были найдены материалы о китайском правителе, который жил в период с 1050 по 980 годы до нашей эры. Он оставил в своих хрониках информацию о кыргызах. Эта книга была написана 3000 лет назад. Но на сегодняшний день история кыргызов насчитывает лишь 2200 лет. Отечественные историки не исключают тот факт, что история кыргызов обновит свои страницы. «Мы на протяжении года работаем совместно с историками из Китая. На сегодняшний день идут работы по двум направлениям. Это сбор материалов о кыргызах историках Японии, Кореи, Китая и стран Европы. И изучение китайских летописей в музеях, библиотеках и архивах Китая. Вся найденная информация будет собрана воедино». Кроме того, было обнаружено, что в хроники китайского императора найдены также летопися кыргызском народе в древней истории Китая под названием Сан Хайтин. Мы нашли очень много интересных рассказов о кыргызском народе в древнекитайских летописях. На сегодняшний день мы тщательно их исследуем для окончательного вердикта. К сегодняшнему дню я хочу сказать, что в одной из древних книг истории Китая мы нашли рассказы о кыргызском народе. В книге Сайхаддин пишется о народе День Кун Гекунь. Это и был кыргызский народ. Отметим, что в скором времени хронику китайского императора в X веке до нашей эры, где упоминается о кыргызах, переведут на кыргызский язык. Об этом было отмечено во время научно-практической конференции, прошедшей на этой неделе, в которой приняли участие 17 ученых-историков из КНР. А совместные исследования многовековой истории, несомненно, еще больше укрепят дружественные отношения двух стран. Далее небольшая реклама, после чего мы вернемся к эфиру. Субтитры дороге DimaTorzok А тарифе 40 Россия жена, жалулар, 345 сон. Боль в колене, боль в шее, боль в пояснице, боль в спине, а не конечностей, головная боль. Все это мешает нам в повседневной жизни. В медицинском центре «Джунго» эффективно и быстро снимают боль с помощью уникального метода лечения игла-нож. Грыжа, периартрит плеч, шейный спондилез, боль в пояснице и ногах, и другие трудно поддающиеся лечению заболевания давно стали заклятием современного человека. Методика игла нож позволяет вам с легкостью расстаться с мучающими вас болями части тела. Специально приглашенные специалисты из Китая помогут вам навсегда забыть о проблемах и жить здоровой жизнью без мучений и страданий. Аз у меня джунгл мед центри где кельген днем беру, меня тусюлю В один день в джунгл Несколько жюнглов не глядим, уже Дианозум не я не глядил, что-то, буриаем, за 1 я Китайский медицинский центр «Джунго». тык радионың телеберулеру еш күндәі ЭТR телеканалның кечке фінде R Гечке Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Кыргызскую республику для участия в заседании Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. В международном аэропорту Манас его встретил Сорумбай Джеймбеков. Здесь состоялась двусторонняя встреча глав двух государств. Президент отметил, что рад приветствовать Владимира Путина в Кыргызстане для участия в заседании СГГ ШОС. Соромбай Джеймбеков поздравил Владимира Путина с Днем России и с удовлетворением подчеркнул, что каждая встреча глав государств способствует углублению и расширению взаимовыгодного партнерства между странами. Владимир Путин отметил, что заседание Совета глав государств членов ШОС Бишкек является важным мероприятием в международной повестке. Глава России выразил уверенность в том, что под председательством Кыргызстана заседание пройдет успешно. Очень рад снова видеться с вами. И хочу, пожалуйста, услышим поздравить лично вас, россиян, с Пасхальным днем России. Это очень большой праздник, и мы очень рады, что вы приехали к нам. Вы всегда нам очень желанный гость, всегда. и мы всегда считаем и говорим, что Россия и Владимир Путин – это самый верный, надежный друг Кыргызстана. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо вам большое за приглашение, уважаемый Роман Но, Что можно сказать в начале нашей работы? Пожелать успеха большому крупному мероприятию международному, которое, которое вы сейчас организовали и начали его проведение. Все страны, которые принимают участие в работе нашей организации, заинтересованы в положительных результатах этой работы. Внимание и интерес очень большой, не только в странах-участницах, но и во всем мире. В этом смысле сейчас Мишкек стал в известной степени центром международной деятельности. Это непростая задача на должном уровне все это организовать, такое большое крупное мероприятие. Я уверен, что все пройдет на высшем уровне. Знаю, что вы лично уделили этому много внимания, я хочу пожелать вам успеха. Премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди прибыл в Кыргызстан с официальным визитом. В международном аэропорту Манас его встретил вице-премьер-министр Замербек Аскаров. Премьер-министр Индии примет участие в очередном заседании Совета глав государств членов Шанхайской организации сотрудничества. В рамках официального визита Нарендра Моди встретится с президентом Сорумбаем Джимбековым. По итогам встречи глав двух государств ожидается подписания ряда двусторонних документов. Также сегодня в Кыргызстане для участия в очередном заседании Совета глав государств членов Шанхайской организации сотрудничества прибыл президент Исламской республики Афганистан Мухаммад Ашрафганин. В международном Айрафату Манас президента Афганистана встретил вице-премьер-министр Замербек Аскаров. Президент Казахстана Касым Джомар Тукаев прибыл в Кыргызстан для участия в очередном заседании Совета глав государств членов ШОС. В международном аэропорту Манас президента Казахстана встретил премьер-министр Мухаммед Калы Аббагазиев. Прибыл в Кыргызстан и глава Узбекистана Шавкат Мирзиоев. Он также примет участие в заседании Совета глав государств членов Шанхайской организации сотрудничества. В международном аэропорту Манас президента Узбекистана встретил глава правительства Мухаммед Калы Абылгази. Первый борт главы Беларуси также приземлился сегодня в международном аэропорту Манас, где его встретил премьер-министр Мухаммед Калы Аблгазив. Александр Лукашенко также примет участие в заседании Совета глав государств членов ШОС. Премьер-министр Пакистана Имран Хан также прилетел для участия в заседании Совета глав государств членов ШОС. Встретил высокого гостя вице-премьер-министра Кыргызской республики Замирбек Аскара. Глава государства уже провел встречу с президентом Казахстана Касым Джомар Тукаевым, во время которой были обсуждены текущие состояния и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе и в рамках ЕАЭС, ОДКБ и ШО. Глава государства поздравил Касым Джо Мартукаева с победой на президентских выборах и пожелал ему дальнейших успехов в деятельности. Соромбай Джеймбеков еще раз пригласил главу Казахстана посетить Кыргызстан с официальным визитом. Токаев подчеркнул, что рад совершить свой первый зарубежный в качестве новоизбранного главы государства в Кыргызстан и отметил, что приложит максимальные усилия для углубления и развития сотрудничества с братским Кыргызстаном. Встретился президент и со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Главы двух государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки между двумя странами. Меры по наращиванию торгово-экономического, культурно-гуманитарного и приграничного сотрудничества. Президенты выразили готовность к дальнейшему углублению взаимодействия по всем направлениям двусторонних отношений. Создана специальная депутатская комиссия по снятию неприкосновенности с экс-президента Алмазбека Тамбаева и привлечению его к уголовной ответственности. За предложение проголосовали 96 депутатов. Против 4 депутата всего было зарегистрировано 105 депутатов. Продолжит Айзада Мактебек -Казы. Снять неприкосновенность экс-президента, привлечь Атамбаева к уголовной ответственности. Число депутатов, которые готовы поддержать эту инициативу, растет. Сегодня свои подписи поставили 60 нардепов. В частности, лидеры всех шести парламентских фракций, а члены Парламентского комитета по конституционному законодательству одобрили инициативу. Кыргызреспубликасный экспрес статус на Наджиратувичу. Кыргызреспули кассный экс-президент Атамбаев Хакарши не Васлин Воинча Комиссия будет создана пропорционально. В нее войдут депутаты всех шести фракций. Она внесет представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Тамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции. Бакиров и Мюр, Строкова, Рыспаев... Поступил список депутатов, предлагаемых в состав комиссии. Так в список входят Умирбек Бакиров, Евгения Строкова, Коджубек Рыспаев, Максадбек Егембердиев, Республика Атаджерт, Нурлан Мамытов, Бахтыбек Раимкулов, Джиралбек Турсункулов, Кыргызстан, Канат Исаев, Алмазбек Токторов, Внугю Прогресс, Алтымбек Джунус Улу, Бирбол, Бактыбек Трузбеков, Атамикен, Ханыбек Иманалиев, Трузбеков. А у меня такое предложение для чистоты работы комиссии. И чтобы потом не говорили о каком-то подлоге или еще чего-нибудь, я предлагаю включить кого-нибудь из тех, которые против были создания этой комиссии. Вот, например, Аксакала нашего Артыкова можно было бы включить. Я думаю, это было бы правильно, чтобы показать реальность всех действий. Евгений Григорьев, немалый фракцией, который был в депутатный состав список, который Нардеп Евгения Строкова, которая тоже вошла в комиссию, призвала своих коллег работать честно и прозрачно. Но Я хочу обратиться ко всем членам комиссии, которые сейчас были утверждены, и попросить чтобы этот процесс, эта комиссия работала не на линчевание, не для того, чтобы какие-то вспомнить свои обиды, а чтобы мы честно подошли к своей работе и оценили реально. Если это белое, мы на это и должны говорить белое, на черное другое дело, это черное. Комиссия создана для этого, чтобы потом, впоследствии нам не вернулось это все сторицей, потому что мы уже здесь, будучи здесь, мы сколько раз видели, когда кто-то нечестно поступает, потом это все равно возвращается. И чтобы в следующий раз нас в этом не упрекнули. И хочу обратиться к Алману Шершеновичу. И так как я все-таки начинала свой политический путь в этой партии, что мы благодарны, что в 6 лет, как вы говорите, мы живем, жили в мире и спокойствии. Но, к сожалению, нынешнее неспокойствие создается именно благодаря вам, что идет раскачка и мешает, это мешает нормальному продвижению нашей работы и работы правительства. Хотя у правительства самого много, конечно, косяков. Вот. И еще раз обращаюсь к...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 Алена Смирнова, Нурджамал Алымкулова, Тайрамаджан Улу, ЛТР Ош. На сегодня все. Спасибо за внимание. Всего вам доброго и до новых встреч.